Здравствуйте, я Крюлькова Ирина Викторовна, я увидела рекламу по использованию материнского капитала на покупку жилья в Нижегородском кредитном союзе. И решила им воспользоваться. Сначала да, были сомнения, потом все-таки я решила, понравилось, так все быстро, сотрудники все оперативно быстро сделали. Буду советовать всем своим знакомым друзьям, чтобы обращались сюда Нижегородский кредитный союз.